начало месяца ожидается несколько напряженным для вас нежелательно до 8 числа куда-то переезжать ну и вообще любые какие-то командировки договоренности, передвижения они прям мягко говоря будут не очень, они будут натыкаться на какие-то, ну, на различные противостояния что-то может идти совсем не так, как хотелось бы, на некоторую конфликтность особенно со стороны мужчин поэтому до 8 числа притормозите с 6 по 10 Венера в парочке с <клев>, Меркурием будет двигаться и перейдет из Стрельца в Козерог. Козерог для вас это сфера недвижимости. Это значит, что основное внимание будет приковано именно к этой сфере. Дом, семья, недвижимость. Вот весь декабрь будет максимально... В свои, свое внимание привлекается именно сюда. И особенно-особенно, да, на что хотела еще обратить внимание, 8 числа состоится полнолуние в знаке зодиака, Близнецы. Близнецы для вас это символический девятый дом. Девятый дом это дальние заграничные дела, дороги, путешествия, образование высшее. Вот здесь будет некоторая такая конфликтность, повышенная эмоциональная обстановка. Ну, просто особенно с женщинами, поэтому обратите внимание на эту дату. Ну, особенно 7-8, оно обычно накануне уже ощущается. С 15 по 20 вы почувствуете благоприятное влияние от такого аспекта, как тригону от Меркурия и от Венеры к Урану. Уран находится, будет находиться в вашем символическом восьмом доме. Это дом, отвечающий за ресурсы наших партнеров. И указание на то, что можно будет получить какую-то большую радость в своем доме, в своей семье. Может быть, вы ну, почувствуете помощь какого-то вашего покровителя, человека, который будет считаться или называться вашим партнером. Какое-то неожиданное знакомство может произойти. Почему неожиданное? Потому что по Урану может прийти. Тем более интересно здесь, знаете, ведь партнер у вас символически идет по Венере, и Венера будет находиться в доме любви, ну реально это может быть какое-то любовное знакомство, встречи, ну какие-то очень, очень приятные общения и такое с долговременной перспективой, я бы сказала. Ну, то, что касается детей, здесь тоже будет все складываться очень удачно. Кто занимается творчеством, то особенно благоприятен будет период для тех, кто работает руками. Что-то делает руками, знаете, так педантично, медленно, скрупулезно, вот это для вас. Ну и 23-го, а забыли еще, 20 числа у нас в Овен переходит Юпитер в знак, который управляется Марсом. То есть Юпитер будет в гостях у Марса, а значит очень-очень быстро будет шанс осуществить кое-что задуманное из сферы. Сейчас скажу чего. Это, опа, у вас это сфера партнерства. Ух ты! Смотрите, по Юпитеру в седьмом доме приходят люди, которые, знаете, ходят где-то под Богом. То есть они и очень удачливы, они успешны. И вы можете рассчитывать на покровительство, на спонсорство этих людей. Ну, ну я думаю, что будет шанс встретить такого человека. Ну, или же рассчитывать на ну, получить помощь от таких людей для того, чтобы осуществить какие-то свои там намерения, какие-то свои планы. Время у вас будет до середины мая 2023 года, пока Юпитер не перейдет уже дальше в соседний Телец. 23 числа состоится новолуние в Козероге. Козерог, как мы уже говорили, это ваши семейные вопросы, семейные дела. У вас получится что-то там э, ну, новенькое, может быть, начать, инициировать. Пожалуйста, время для этого будет благоприятное. Но к концу месяца, к 29 числу, уже Меркурий станет ретроградным. А это значит, что будут тормоза, будут, могут быть какие-то переносы в каких-то там дат, точных сроков, каких-то там еще определений, ну и плюс еще и марс, то есть энергетика общая там будет практически нулевая, все будет топтаться на одном месте, поэтому стоит расслабиться и просто получить в жизни удовольствие. Ретро Меркурий будет до 18 января. Здесь он в концу месяца выстроится в очень красивую конфигурацию, которая была ровно год назад в декабре. Вспомните, что у вас было. Возможно, что-то из этого вы и получите. Ну, я вижу, что здесь у вас какой-то сильный соблазн. Может быть, кто-то захочет вернуться на родину всей семьей, или кому-то к семье кто-то вернется из близких, приедет, или, может быть, вся семья куда-то поедет. Ну, я не знаю. Это всего лишь предположение. В любом случае, желаю вам благоприятного месяца декабря. Я обязательно постараюсь подготовить на новогодние праздники отдельный прогноз. Следите за анонсом и до встречи в следующих прогнозах.